каток на по 2 на снежники так называемый оборудован на ручье. вот с этим можно взять прокат какие довольно большие машинки разу не очень много не знаю почему они обычно вечером приезжают как я понял конти стоит 50 рублей в час контилы здесь можно взять прокат можно играть здесь всё не слышно. Вот, в этом месте я стою. Здесь не слышно. Плышки ходят. такие вот. Ложницы. Любимое место мурманчан. девочка быстро мчит. Две девочки. Так, уже... Потемнело совсем. Видите, как красиво смотрится. Раньше был просто ручей снегу. Сейчас вот никак вот трескость видно, не видно. Так что приезжайте. Автобус сюда ходит бесплатный 31-й. Расписание в интернете. Я сейчас на отдых. Через 15 я, так, пробежал. Еще хочу ручек сделать и домой.